Всем привет! Сегодня очередной пример, пример небольшого улучшения производительности. Короче, короче, ближе к делу. Смотрите, давайте посмотрим на эту функцию. Вот есть функция, у которой громадное количество аргументов. Ну, в данном случае параметров. Аргументами они становятся вот-вот здесь. А здесь они параметры. Ну, короче, не суть важно. Так вот, здесь большое количество. А, ну, вы скажете, что кто-то скажет, да, так никто не пишет, да, так никто не пишет, но тем не менее иногда встречается. Тем не менее, мы иногда а, в силу того, что нужно доделывать, доделать, можем сами не заметить, как наша функция может вырасти вот до такого здоровенного количества параметров. И это может влиять на производительность. А, ну, как минимум, на и производительность может влиять, если вы не будете... Точнее, если вы будете передавать объекты напрямую. Но в случае с простыми типами, с подтипами, такими как флот, там long, дабл, еще в принципе можно без const и ссылки. Но если у типов есть конструкторы и деструкторы, то вот тогда это влияет на производительность. Но здесь мы... Не передаем объекты напрямую. Вот. Но в чем проблема? Дело в том, что в 32-разрядных, или в 64 разрядных системах, или в других там, на других платформах есть определенное количество регистров, в которые ложатся вот эти вот аргументы, когда вызывается функция, то есть аргументы ложатся в регистры, оттуда они вот здесь потом достаются, так сказать. Ну, это, грубо говоря, в общих чертах и обрабатывается но дело в том что не все э, не всегда а все аргументы могут лечь во все регистры соответственно что то может туда не лечь а если туда что-то не ляжет значит оно ляжет куда-то в другое место логично логично значит нужно потратить какое-то количество процессорного времени чтобы взять это из другого места вот. И это, как я уже сказал, может сказываться на производительность. Поэтому функции со здоровенным вот таким вот количеством параметров вообще со всех точек зрения, с точки зрения эффективности, с точки зрения чтения кода, с точки зрения удобности этой функции и т.д. и т.п. но со всех точек зрения оно неправильно. Функции должны иметь минимум параметров. И функция должна выполнять только то, что... То есть какое-то конкретное действие. А не сразу выполнять много всего. И записать, и прочитать, и распарсить, и проверить пинг, и еще что-нибудь нарисовать. Такое делать в одной функции нельзя. Короче, как это обойти? Обойти это легко. Для этого проще всего иметь структуру. Вот, в которой все то же самое, но мы в функцию, вот смотри, функцию передаем адресочек этой, э, этого объекта. Соответственно, этот объект ляжет в регистр, ну, адрес его. Второй объект ляжет э, в регистр, и, и, и, и, и все они могут лечь в, в регистр. Конечно же, все может вырасти до того, что у вас вот так вот будет такое количество объектов, вот таких вот. Но ничего страшного, ведь можно же создать еще одну структуру, в которой будут уже не простые типы, а вот эти объекты. Надеюсь, вы поняли. Так вот, сейчас мы проверим, проверим э, работ, э, производительность. Э, функция эта делает э, то же самое FB, что и функция FA. Делает какие-то вычисления бесполезны для того, чтобы запутать компилятор. И вот здесь в конце я тоже меняю эти данные, чтобы компилятор, точнее оптимизатор увидел, что не меняется и э, не пытался их оптимизировать. Вот. То есть идея, я думаю, вы поняли. Если у вас какое-то большое количество данных, каких-то параметров, аргументов, то лучше для этого создать вот структурку и туда все аккуратненько положить. Либо две структурки. Вот. Аккуратно положить и передавать. Короче, ближе к делу, ближе к делу, давайте, ага, давайте соберем все, так, сейчас все соберем, это у нас сейчас собирается при флагах, я по-моему выставил О0, да, без оптимизации, да, без оптимизации, так, и проверим, и проверим, давайте силенг, первый силенг показывает результаты, вот это без оптимизации, Соответственно, с одним аргументом э, ситуация получше. Не в два раза, но ближе к этому. Что нам GCC покажет? GCC, смотрите, лучший результат, э, чем c нефти неоптивиз... э, с большим количеством параметров аргументов. Короче, GCC в этом случае лучше. То есть до этого я замечал, что c в принципе выигрывал э, у всех ну, в среднем. Так, и Intel C... -ком... Не понял. А, ну да. Intel C компайлер. Вот так вот. Так, и что у нас? Ну, Intel-овский вы... Ну, примерно, ну, не выигрывает. Но все равно быстрее. Короче, на, на, на трех компиляторах а, наша оптимизация сработала. А теперь давайте сразу я поставлю O2 максимальный рекомендуемый, потому что вы знаете, есть еще О3, но О3, дело в том, что иногда что-то может ломать. Иногда, это очень редко, это неправда, но слухи не такие, мало ли, от греха подальше. А, вот, так, пересобрали, теперь давайте Силенг посмотрим, что нам покажет. Ох ты, начинается. Начинается пляск с оптимизированной версии как мы видим как мы видим а я сейчас наверное, поставлю запись на паузу вот и запущу короче короче смотрите вот это результаты силенга как вы видите они можно сказать одинаково вот такая вот штука получилась Ничего не помогло Наш оптимиз... Ну, возможно, этот силенх очень-очень просто умный Один из самых умных, возможно, среди всех Ну, там оптимизатор Возможно, один из самых умных среди всех Поэтому, поэтому что до оптимизации, что после Ну, возможно, он тоже об этом подумал, его оптимизатор Что а неплохо было бы э, эти все параметры куда-нибудь Специально создать место Туда их складывать и потом извлекать Возможно как мы видим, силенгом не помогло. Но GCC, GCC, вот какой результат. То есть оптимизация сработала. И, и нормальный результат показала на 30 тысяч наносекунд быстрее. И примерно схожие результаты с интелловским компилятором. Тоже, ну, не на 30 тысяч, а уже на 40 тысяч быстрее. А, ну, тут тоже, в принципе, 40 есть. Ну, короче, то есть у GCC и у, вот, у интеловского и GCC компилятора в этом случае примерно плюс-минус одинаковые результаты. А Опять-таки выигрывает c -Leng. А, кстати, давайте ради интереса О 3 включим. Ради интереса. Подождите, посмотрим. Вы, кстати, проверяйте, конечно же, это у себя, потому что э, у вас компьютеры другие, платформы другие, возможно, даже и разрядность другая. Мало ли, может быть, у вас 32-разрядная система стоит. Так, и давайте, c тест. Ого, подождите, О 3 да, это? Да, при O3 еще быстрее, смотрите-ка. Вообще красавчик. GCC. GCC, GCC. Ну, GCC, смотрите, при O3 даже чуть-чуть медленнее. не оптимизированный вариант. И давайте Intel C Compiler. Опачки. А Intel C не оптимизированный вариант быстрее, чем при O2. Ну, а оптимизированный вариант примерно одинаковый, как с... O2 и O3. Но ну, как вы видите, тоже э, уровень оптимизации где-то э, при каких-то условиях влияет на производительность. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!